И снова привет, с вами Олег Гудвин. Сейчас мы проходим мануальную терапию и изучаем скрутки поясницы. Мы там уже несколько их разобрали. И вот одна из основных, как бы самая мощная, это вот пятый, шестой вариант, отличается тем, что э, угол поворота бедра относительно корпуса тела, да, если 90 градусов, то это будет воздействие на L3, L4, L5, S1, позвонки на ППС сустав и на КПС сустав. А если мы угол меняем, да, то можем. Э, через ребра давить уже на э, грудно переход. Еще раз я вам его продемонстрирую, поворачиваюсь в спиной. Вот эту ногу по первым углом, руку вытаскиваем из-под себя, да, хватаем ногу, вот так просто придерживаем, чтобы угол не менялся. Эту ногу желательно напрямую и чуть больше, чем э, ось позвоночника, да, чуть дальше загибаем. И Предупреждаем, чтобы он держался за стол. Не предупредите, он не будет держаться. Эту руку отставляем, голову сюда. И усиливаем тем, что глаза смотрят на свой палец. Ну да, ставьте нам себе лайк и смотри на него. Вот, сами захватываем человека по диагонали получается, да? и здесь в уголок нижний, подвздошной кости, вы же, подсели, прям палец снизу, да? чтобы нам подкинуть таз и по диагонали вот туда. Рукой, соответственно предположим сторону то есть у нас получается диагональное раскручивание с декомпрессией. Опа! и толкнули. Не удалось, например, да, чувствуете слабость, да? Можете немножко ногу туда закинуть, подальше, чтобы она провисла, висит, висит, висит на голове туда вот под собственным весом. И уже в тазовую кость повыше, да, Распустили и толкнули. Вот. Соответственно будет щелчок вот здесь. КПС, КПС, ну, чтобы вы понимали, это вот суставы пояснично поздошный вот этот, да, КПС крестцово-подвздошный, ну, по сути, С1 и подвздошная кость, вот этот будет вот, щелчок, и, возможно, повернется Л5, Л4, Л3, возможно, они довернутся в ту сторону. Соответственно, при сколиозе, ну, вот они повернуты были, да, Л5, Л4, Л3, в левую сторону человека, да, нам не надо будет тот же самый прием повторять в противоположную сторону, нам только надо в одну сторону его сделать. Ну и грудной переход, да, немножко ногу туда выпрямляем, вот, и кладем уже руку, не, не так, а через ребра, вот, через, да ты ничего не делай, через ребра на, они будут воздействовать как раз на Десятый грудной, восьмой, девятый позвонок, примерно вот так вот, да? А здесь уже можно, поскольку нас грудная клетка интересует, можно в бедро вообще упереться. Такое движение в сторону с декомпрессией. Некоторые, обратите внимание, дело с компрессией, то есть вот так вот, да? Неприятно. Это неприятно, да. Может тоже щелкнуть, но как бы это неправильно. Лучше с компрессией, вот на растяжение, это более безопасно, чем вот так вот, да? Ну теперь ложись на живот отдельный момент рассмотрим Вот у нас уже вот десятый вариант когда у нас сколиоз получается правосторонний в поясничном области области да тогда мы э, будем толкать противоположную сторону а рычагом за ноги до да, растягивать поясницу с этой стороны видите как развернут у нас крестец ну, же кости даже нарисуют. то есть они вот так развернуты, а здесь, соответственно, будут вот так развернуты. То есть у нас один принцип, да? Если что-то там скривилось в эту сторону, толкаем в противоположную, я специально говорю лево-право, да? А с той стороны растягиваем, как бы подготавливаем место для вхождения позвонка обратно, в обратную сторону. Значит, вот пяночки, да, это, соответственно, сюда крепится крестец. Сейчас, да, я кого-то нарисовал. Вот туда он ходит. Здесь поддоршная кость. И у нас, например, вот сюда, в нашу сторону, идут искажения, да? здесь, соответственно, по принципу компенсации будут в противоположную сторону они уходить, ну, тут, например, вот выпрямляется позвоночник, да, ассисты прощупали, значит, нам логично что делать, здесь за тазовую кость растягиваем, вот туда, и толкаем конкретно в позвонки вот сюда. Здесь, соответственно, наоборот. Будем за ребра и за таз растаскивать вот туда и вот сюда. А толкать вот туда. Так, мы ну, можем, кстати, сфотографировать эту схему. Значит, вот начинаем с этой области, Тут, значит, мы растягиваем. Тогда кладем человека на этот бок, уворачиваемся на правый бок. Сначала одну ногу вперед, да. Это вот там может просто лежать. Ну, голова желательно, чтобы стола касалась. Да, чтобы он просто отдыхал. Значит, для начала мы можем ногу поднять, да? И через ногу вот прощупать сам крестец не, ты не держи ногу, не держи, она висит, висит, висит вот как она там замыкается, да, кресово-поясничная связка вот пояснично-подвздошная, да, вот прям щупаем все позвонки можем прощупать сверху над позвонками, снизу над позвонками, да вращаем ногу и как бы Ощущаем, где-то блок, где-то позвонок будет, да, где-то слишком большая мобильность, где-то меньшая мобильность. Если ногу так тяжело держать, можете вот себе его в животу упереть, вот, если нога тяжелая, и вот таким образом. Через бедро, да? да. Пощупали, проверили, вот так вот мы как бы замыкаем пояснично-подвздошный сустав вот в эту сторону, раз. И так размыкаем его, вот. Ну и теперь... Это как бы у вас и тест, и массаж одновременно. да Теперь э, сам прием, две коленки вместе. Вот. А, будет, человек должен ровно на боку лежать. Так, спина прямая. И, соответственно, вот эта область, да, мы упираемся теннером большого пальца. Ну или запястьем. Смотрите, чем вам удобнее. да а из ног делаем рычаг. Смотрите, раз. И уже видите, под каким углом лежит таз. И мы усиливаем, раскачали и расподавили, подавили, подавили. Угу. Теперь с коленями придерживаем, да, живот животом. Ну, ну, если рука слабая, да, можно даже с коленом помогать, Колено коленом поднимаем, а -а -а. даже вот так. Да, чувствуется... чувствуется сильнее, да, а -а -а. то есть... Раскач... О, вот так вообще эффективно, вообще эффективно, да, то есть вы прям подкидываете ноги вверх. То есть одна рука у нас всегда рычажная, крещок делает из руки, либо из тела человека, а вторая толчковая. Так, там дальше куда у нас идет? Вот вниз. Значит, Будем растягивать здесь. Поза такая же. Могу То есть вы понимаете, да, что работаем несимметрично, потому что в противоположную сторону нам толкать не надо. И под эту область подкладываем подушку. Подрек, получается. там попали да эта рука неважно может где-то лежать на эту руку в кулак сюрма выпрямляем ну если кулачок маленький да можно дать допустим палочку вот такой молоток например да чтобы вот так вот держи горизонтально да чтобы зацепиться держи держи ногами потом получается видите растягиваем вот а ребра мощно очень да? ну. сильно и таз тоже туда Фух, подготовили человека потянули <свист> <свист> То есть молоток у нас не для битья <свист> а как палочка для вытяжения и теперь смотрите ныряем под руку да вот берем за позвонки усы двумя Застистый. Руками. застистый, да, прям застистый. Здесь в тазовую кость. Ну, два приема в две стороны. На растяжение вот сюда. Вот мы их раз, раз, подтолкнули. Да? И на растяжение в обратную сторону. Раз, раз, подтолкнули. Вот так вот. Чувствуется? Заостистые отростки. Заостистые, отверг. Подеваем да. астистые отростки вверх. Да, да, да. То есть наше были движения вот так вот. И вот так вот движение. Uh -huh. То есть на декомпрессию и подбили их вверх. Вот, на этом видео урок заканчивается. А лучше подписывайтесь, чтобы не пропустить э -э следующие полезные видеоуроки. Да достаточно -да -да, лайки, в вот этом подсказочка. И лучше вам будет здесь, чтобы отработать все на живой натуре и выйти отсюда готовым специалистом. В путь, в дорогу, в действие, в массы